номер 13 и команда КВН-13. Встречайте. Добрый вечер на сцене команда КВН-13. Ну что, ребята, готовы к одной четвертой? Да ща на изи сделаю. Леш, ты чего пендриваешься? Вообще-то я на фестивале лучшего актера взял. Леша, ты взял лучшего актера только потому, что ты жирный. И поэтому встречайте новый лучший актер нашей команды, Кирилл. Гляжусь в тебя, как в зеркало. Ну вообще-то, я уже жирнее. Нет, я жирный. Да я настолько жирный, что ты на моем фоне дрищ. Да я, чтобы стать жирным синтоломом, обожался. Да, да я настолько жирный, что в газельке за два места плачу. Да я тебе все равно жирнее. Нет, я жирнее. Я жирнее. Я жирнее. Я жирнее. Я жирнее. Я сейчас зажру. Я тебя вроде родине Я тебя жирнее. Я жирнее. Я, жирнее. Жирнее. я жирнее. Где? Где? Ребята, у вас есть что-нибудь смешное? Миниатюра. Ну, показывайте. Представьте, случай на улице. Александр. Софья. Александр. Софья. Че это такое? Как Что? Бичи Александра София. Ну что, ребят, к одной четвертой уплотнились. На сцене команда КВН-13 погнали, а вы пошли. Луна, Представьте случай на день рождения друга. Братан, снюхай. От души? Давай. Эээ, касай. Стой! На репетиции больших танцевальных номеров на задних, рядах, на задних рядах танцуют, ну, самые отвратительные пары. Так, так, так, так, так, выключите музыку, выключите. Ребят, во-первых, кто из вас девушка? Она! Господи! Так, ладно, во-вторых, как вам помягче это сказать? Вы уроды! В смысле мы уроды? Мы как бы на первом ряду стоим. Вы на первом ряду? е и чё ж тогда сзади-то происходит. <звы> Боже мой! Почему Мне не утро. Почему Мне не дарит... Каждый был в такой ситуации. Случай на улице. Слышь? Хочешь? Давай. Случай. Лёха, чё? Лёха толстый. Леха жирный, да ты заколебал все время меня обзывай! А это ты, Леха? Стой, Лех. Почему холодно, я Почему холодно, я Сейчас многие молодые люди узнают себя. Итак, случай в семье. Сына, сына, сынок. Смотри, куда я Петя на классиках видос отправил. Смотри. Ты на пенёк сел, должен был косарь отдал. Ты на пенёк сел, должен был косарь Ха-ха. Бай. Бай, да это же старый видос, ему лет десять. Ба, ты чё? Совсем что ли? Родного отца не узнаешь? На пенёк сел, должен был косарь отдал. А чё не отдал? А? Обычно на ворота ставят самого жирного парня. Итак, драма во дворе. На ворота поставили другого жирного парня. Это что? Это получается, же, моя футбольная профессия закончилась? Это получается, у меня больше не пошут за водой? Это что, получается, мне больше гликнут, жирный, встань на ворота? Эй, жирный, встань на ворота! <связь> да не ты жирный! <связь> а, ты за водой можешь сходить? Ну и что хотелось бы сказать в конце. Если мы не пройдем полуфинал, то нас будут ругать учителя. А если мы пройдем полуфинал, нас тоже будут ругать учителя. Что за жизнь такая? И ухушите учителя. Только могут придираться. На сцене была команда КВН-13. Спасибо!